Будь славянству звеном единения, братья святые Мифоди Кирю, да осенит его дух примирения. Казарский царь наделил Константина и Мефодия богатыми подарками. «Если ты хочешь отблагодарить нас, — сказали ему братья, — посвяти эти подарки золото, ткани, посуду, Богу, а с нами отпусти греческих пленников, наших единоведцев. Это будет для нас самым дорогим подарком». Возвращаясь домой, путники сбились с дороги, и долго блуждали по пустынным безводным местам. Бесконечные песчаные поля тянулись перед ними. Полило солнце. Вода, взятая в дорогу, давно кончилась. В одном колодце, которую удалось отыскать, воды было на самом дне. Второй колодец засыпало песком. И в то же время вода была рядом, но ее нельзя было пить. И тут и там под солнцем блестели зеркала многочисленных озер. Но то были соляные озера. Пласты подземной соли выходили на поверхность земли, и в углублениях образовывалось озеро. Наберешь ведро воды, и видно, как в воде плавают кристаллики соли. Путники окончательно и не занимогли от жажды. Еще один день без воды, и они погибнут. Константину было не страшно умереть, на всю волю Господня. Но ведь погибнут пленники, которые много лет страдали в хазарском плену. Они умрут, так и не вкусив долгожданной свободы. «Я больше не могу», — сказал Константин Мефодию и лег на песок. «Дай мне воды из озера». «Но ее невозможно пить», — сказал Мефодий. «Ты не сделаешь глотка, так она солона». «Верую», — отвечал Константин. Как некогда Господь притворил израильтянам горькую воду в сладкую, так Он сделает это и для нас. Мефодий зачерпнул ведро воды. Константин осинил воду крестным знаменем, и она стала пресной. Более того, холодной, как будто ее достали из глубокого деревенского колодца. Путешественники наполнили озерной водой все сосуды, кожаные мехи. Воды было так много, что напились не только люди, но и верблюды, которых Хазарский Каган дал братьям в дорогу. В Царьграде Константина и Мефодия встречали император, патриарх и весь народ. Император Михаил хотел вознаградить их за успешное путешествие в Хазарию епископским саном. По смирению своему братья отказались от этой чести. Мефодий стал игуменом, полихроньевом монастыря, а Константин поселился при церкви святых апостолов. Однако уже вскоре им предстояли новые труды. Сестра болгарского царя Бориса, пребывавшая несколько лет в плену в Царьграде, возвратилась на родину христианкой и убеждала брата принять крещение. Борис противился ее желанию. Тогда Господь поразил болгарский край голодом и смертоносной язвой. Борис, по совету сестры, обратился с молитвой ко Христу, помиловать его народ. И бедствие прекратилось на другой день. Получив прошение царя Бориса о крещении его и болгарского народа, император Михаил направил в Болгарию святых братьев. Мифуди крестил царя Бориса и всех болгар привел к христианству. Крестить народ – это дело не одноводнее. Братья переходили из города в город, из села в село, строили церкви. Мифуди и Константин беседовали с людьми, наставляя их вере. За день они уставали так, что, что под вечер обессиленные приходили в шатер, где совершали молитвенное правило и погружались в глубокий сон. А на завтра снова в путь, Через долины, через реки, через горные, занесенные снегом перевалы. Едва успели братья завершить это благое дело, как другое, более великое, поджидало их. Моравский князь Ростислав, услыхав о Христе, возлюбил его всем сердцем. Заодно с князем согласен был принять святое крещение и весь народ Моравский. Народ Моравский – это... Западнославянское племя, которое жило на юго-востоке Чехии. И сейчас маравская нация, моравский народ тоже проживает также на юго-востоке Чехии. «Наш народ отверг язычество», – писал Ростислав Михаилу. «Но где найти учителей, которые объяснят маравам учение Христа? Пришли к нам учителей, пусть они крестят мой народ». Когда император Михаил передал просьбу Константину, Константин ответил, «Я готов идти проповедовать веру Христову, но ведь у маравов нет письменности, у них нет грамоты. Проповедовать им все равно, что писать на воде». «Если ты захочешь, Бог даст тебе просимое», — сказал император. «Он дает всем с верой просящим у него». Константин наложил на себя сорокодневный пост. Все сорок дней он усердно молился, и Господь, внимающий молитвам своих рабов, исполнил просимое. Константин изобрел славянскую азбуку. Вот когда пригодилась обширная, поражавшая всех ученость святого угодника. Какие-то буквы он взял из греческого языка, какие-то по внушению Божию изобрел сам. Так было явлено славянским народом великое чудо. Уже более тысячи лет мы пользуемся азбукой, которую составил святой Константин. Поэтому его и брата Мефодия называют учителями славянскими. Создав славянскую азбуку, святой угодник занялся переводами священных книг на славянский язык. Перевод он начал с первой главы Евангелия от Иоанна. С той давней поры и до сего дня в православных храмах звучит Вначале было слово, и слово было к Богу, и Бог был слово. Только после этого Константин с Мефодием отправились в славянские земли. Князь Ростислав приветствовал братьев на границе своего княжества. С великим почтением проводил он их в свой замок. Сразу же поручил им опеку над смышленными маравскими отроками, чтобы они учились у святых братьев в грамоте. Через год в городе Аламовоце построили первую церковь. Воздвигались храмы и в других городах Моравии. Константин освящал эти церкви и служил в них по-славянски. Переходя с одного места на другое, везде получая народ на родном ему языке, святые братья прожили в Моравии более трех лет. Услыхав об успехе евангельской проповеди среди славян, святых Константина и Мефодия, их пожелал видеть в Риме Папа Римский. В Святом Граде Константина и Мефодия встречал Папа Адриан II со всем своим клиром и римскими гражданами, потому что со времен апостольских никто не обратил столько народов ко Христу, как два святых брата. Папа принял славянские книги, принесенные братьями, Осветил их, положил в церкви Девы Марии и по этим книгам стали совершать богослужение. В Риме Константин, и прежде немощный, изнуренный трудами и долгим путешествием, заболел. Незадолго до кончины он был пострижен в схиму с именем Кирилл. Под этим именем он известен на миллионам христиан. Погребли святого Кирилла в алтаре церкви святого Папа Климента. Сразу на месте его погребения стали совершаться чудеса. Святой Мефодий до конца жизни не оставлял подвига, к которому призвал его Господь. Он продолжил труды младшего брата. Перевел на славянский язык Ветхий Завет, Правила Святых Отцов и Патерик. Но настала пора и ему принять венец за свои труды. Святой угодник Божий представился в Велиграде, где и был погребен. Вся жизнь святых братьев прошла в путешествиях, в хождениях по земле. Как сеятель ходит по полю, разбрасывая семена, так святые братья ходили по лицу земли, сея семена христианской веры. Русский народ свято хранит память о равноапостольных братьях. В их честь каждый год 24 мая празднуется День славянской письменности. А в Москве на славянской площади – им воздвигнут памятник с неугасимой лампадой, ибо служили они неугасимому свету Христову. Памятники святым равнопостным братьям есть и в других городах России. Дорогие братья и сестры, давайте мы будем тоже помнить святой труд братьев и бережно относиться к Слову, к слову Божию, к Евангелию, и беречь наш язык, нашу культуру, помня, что для нас сделали равнопостальные братья Кирилл и Мефодий. И от всей души поздравляю вас с Днем памяти святых братьев. Храни вас всех Господь!